Друзья, у меня такой вопрос. Есть а, фанаты группы Король и Срут? Отлично. Ну тогда не играем, да, я? Понял. Поехали.